Konnichiwa. Сегодня мы с вами поговорим о явлении, практически абсолютно неизвестной русскоязычной публике, хотя и имеющем своих многочисленных последователей как на Западе, так и на Востоке. Поговорим мы сегодня с вами о японском марксизме, а точнее о школе Уно Кодзо. Уно Кодзо был... Японским экономистом, преподавателем Токийского университета. И в 50-е годы он написал ряд фундаментальных работ по марксистской экономике и на их основе организовал собственную школу. Из школы этой вышли такие современные японские экономисты, как Ито Макото и Томохико Секине. Позже Секино перебрался в Канаду, где начал распространять соответствующие идеи на Западе. В результате чего... Да, и, кстати, переменил себе именно Томас заодно. Ну и в результате образовалась его собственная школа. И таким образом мы сегодня имеем таких последователей идей у как, например, Роберт Олбриттон или Джон Белл. Вот что же такое собой представляет эта школа? В первую очередь это неомарксистская школа. То есть, ее представители в каких-то аспектах отрицают классическое ортодоксальное марксистское учение. Причем, они не пытаются представить свои взгляды в качестве как это делают часто многие неомарксисты, в качестве некой подлинного смысла марксизма, нет. Они прямо заявляют, что Маркс накосячил, его нужно исправлять, чем они, собственно, и занимаются. И вот первый пункт, в котором они принципиально отходят от Маркса, это идея единства теории и практики. Как писал Томас Секина, собственно, Маркс был одновременно теоретиком и практиком, революционером и ученым. И, подражая ему, многие марксисты, Пытаются, соответственно, стать такими маленькими Марксами, тоже одновременно являясь политическими активистами и какими-то недотеоретиками. Что еще ничего хорошего не получается, и э, представители школы Унакодза, или унаисты, как их называют, предлагают сосредоточиться э, исключительно на теории. А точнее, они запускают свои тентакли в анализ капитала Карла Маркса. При этом они не просто его анализируют, не просто его интерпретируют, они осуществляют его систематическую реконструкцию. Это означает, что фактически они предлагают, они говорят, что Маркс написал капитал плоховато, и этот самый капитал нужно с нуля переписать. Что, собственно, предпринял в свое время уже Унокодзо, а затем многочисленные, много раз проделывали его последователи. Особенно ярко это сделал как раз Томас Секине. И вот здесь второй важный момент особенности отличия этой школы от других многих неомарксистских направлений. Как известно, в 20 веке, после опубликования экономической философских рукописей Маркса, во многом в западном марксизме иметились два направления. Одна, один как бы, лагерь, представленный, например, Дьордием Лукачем, придавали огромное значение диалектике и наследию Гегеля в марксизме. Другой же, представлен, например, Луи Альтюсером, наоборот, отрицали гегельскую диалектику и всячески пытались отделить Гегеля от Маркса. Я, конечно, утрирую, но приблизительно выглядело это так. Так вот... Здесь наши японцы проказали, опять же, оригинальность. Дело в том, что они, с одной стороны, полностью отрицают диалектику, а с другой, более чем кто бы то ни было, настаивают на значении гигельянского наследия у Маркса. Как же им удалось осуществить такой финт ушами? Ну, начнем с диалектики. Собственные представители этой школы прямо говорят, что диалектический материализм это просто набор беспочвенной догматики, созданной советскими схоластами. И, соответственно, никакой роли диалектика в познании мира объективного не может играть в принципе. Так откуда же тогда там взялся Гегель? Ну, здесь нужно зайти немножко издалека. Дело в том, что в противоположность Марксу, который настаивал на том, что законы общества действуют с строгостью естественно-научных законов, как раз представители школы Унокодзо они всячески разводят между собой естественные науки и науки об обществе. Дело в том, что естественные науки, и они имеют место, дело с внешним миром, миром природы. И, соответственно, мы наблюдаем некие внешние факты, которые мы не можем изначально предсказать, мы сравниваем эти факты, выстраиваем разнообразные закономерности и обнаруживаем, собственно, законы, которые являются, по сути, некими нашими произвольными предсказаниями на основании анализа неких фактов. Оно при этом... Вот так сказать, вещь в себе, самая сущность мира, природы, нам остается непонятой. То есть нам неизвестен тот алгоритм, та внутренняя программа, по которой как бы все, что в природе происходит, осуществляется. Но с обществом все, по мнению представителей школы Иунакодзе, обстоит не так. Дело в том, что общество создаем мы сами. А значит, мы способны познать общество подлинно и как бы изнутри. И притом путем к познанию общества является интроспекция. Иными словами, путь познания общества – это просто самопознание. Как же так? Дело в том, что вот представители этой школы говорят нам о том, что капитализм по сути аналогичен Богу у Фейербаха. Вот немецкий атеист-материалист Фейербах говорил, что на самом деле не Бог создал человека, а наоборот человек Бога. То есть человек взял какие-то свойства свои, абсолютизировал эти свойства, сделал их бесконечными и противопоставил себе в качестве внешнего внешней сущности, то есть собственно Бога. Так вот, с точки зрения сторонников Уну Кодзо, капитализм появился также. же. То есть, у человека есть некие некоторые свойства, а именно жадность и стяжательство, своекорыстие. То есть, человек, он хочет побольше приобретать, максимизировать да, какие-то прибыли и минимизировать убытки. То есть, у него есть некая, в том числе, и экономическая сторона. Так вот, капитализм, это просто абсолютизация этой самой вот, этого аспекта экономического человеческой сущности и, соответственно, мы представляем себе ее в качестве отдельного чего-то, существующего объективно. Это и называется капиталистическая система. Поэтому, на самом-то деле, вся капиталистическая система – это просто диалектическое развертывание идеи капитала, как самовозрастающей стоимости. Но, э, на самом деле, в истории у нас есть пример того, как э, нам показали саморазвертывание к идее. И речь, конечно же, идет о науке логики Гегеля. С точки зрения сторонника Фонакодзе Гегель на самом деле думал, что он пишет про абсолютную идею, то есть как бы бога до творения мира и человека. Так вот на самом деле Гегель писал про капитализм. Гегель этого не знал, но он это делал. Он думал, что пишет про идею, а писал про капитализм, но не знал, что он писал про капитализм. Собственно, главное достижение Маркса, по мнению наистов, состоит в том, что Маркс разгадал эту тайну Гегеля, понял, что Гегель на самом деле писал про капитализм и, соответственно, применил гегельскую диалектику для анализа капитализма. Но сделал это неважно. Дело в том, что Маркс смешал несколько уровней анализа. Он смешал Идею капитализма, ее диалектическое развертывание с тем реальным капитализмом, его, который существует, естественно, который исторически развивается. И вот это смешение привело к тому, что Маркс отступал от гегелевской логики, чего сделать не стоило. Соответственно, что делают сторонники школы Унакотза? Они переписывают Маркса в точном соответствии с категориями гегелевской логики, максимально статистично и дотошно. И в результате у них выделяется как бы три уровня анализа. Дело в том, что, как мы знаем, у Маркса есть миновая стоимость, есть потребительная стоимость. Да? То есть есть стоимость товара, условно говоря, есть то, чем этот товар нам полезен и приятен. Так вот, с точки зрения школы Ионакодзе, эти вещи надо строго разделять. И капитализм, он имеет дело исключительно с миновой стоимостью. Но при этом капитализм не может существовать, не развертываясь в мире реальном, то есть в мире потребительных стоимостей. Поэтому анализ у наистов проходит в три этапа. Высшим уровнем анализа является, собственно, диалектика капитала или исследование чистого капитализма. Это сугубо, сугубо априорное развертывание категории капитализма. Для этого анализа вообще не нужно смотреть на факты. Мы просто диалектически развертываем саму идею капитала И в результате переписываем вот в чистом виде историю, ну, теорию этого самого капитала. При этом, как он у нас получается? Да, они жестко придерживаются гегелевской триады знаменитой, что, кстати, странно, потому что сам Гегель ее жестко не придерживается. То есть, в некотором отношении Гегель больше материалист, чем вот эти наши японские марксисты. Так вот, у Унакодзы и его последователей в начале первые два отдела капитала объединяются под заголовком «учение об обращении. И это учение об обращении делится на строгую триаду: товар, деньги, капитал. Ну, каждый из которых пунктов, которые тоже делятся на свои триады, те еще и так далее. Все очень стройно и логично. И все это полностью соответствует гегелевской книге о бытии из науки и логики. Затем весь остальной том первый том, а также второй том капитала объединяется ими под названием... Собственно, учение о производстве, что соответствует Гегелевской книге, посвященной сущности. И там, опять же, выделяется триада. А именно, производство капитала, обращение капитала и воспроизводство капитала. Ну и, наконец, третий том обозначается как учение о распределении. И там объединяются такие три категории, как, собственно, прибыль. Рента и процент. И все это соответствует гегелевскому учению о понятии. Вот получается такая строгая красивая конфетка, в общем-то. Очень логичная и э, схематичная. А второй уровень анализа предполагает, что эта вот идеальная конструкция капитализма, она пытается осуществиться в реальности. То есть, подчинить себе мир потребительных стоимостей. И поэтому у капитализма есть история, и в этой истории выделяются три стадии которые определяются как раз по тому, какая потребительная стоимость доминировала в тот или иной период времени. Первый этап – меркантилизм. В этот момент доминировало производство шерсти. И там для него характерно было в основном торговый капитал. Здесь капитал еще не полностью подчинил себе пространство потребительной стоимости. Это самое становление капитализма. Второй этап – либерализм. Здесь основной продукт – это хлопок. И, соответственно, это классический капитализм, описанный у Маркса. Капитализм, когда полностью вот эта логика капитала подчинилась о мир потребительных стоимостей, когда все происходит максимально близко к этой вот логической схеме, с конкуренцией, с минимальным вмешательством государства и всем прочим. И, наконец, третий этап – империализм. когда Это уже закат капитализма, когда главная потребительная стоимость – это сталь, а, соответственно... В капитализме происходят такие неправильные с точки зрения капитализма вещи, вроде формирования олигополий и монополий, сращивания с государством капитала и тому подобное. Где же мы находимся мы? А с точки зрения сторонников школы Уна Кодзова мы переживаем период посткапиталистической трансформации. То есть то, что мы наблюдаем вокруг себя, это уже не капитализм, это становление социализма. Но при этом в головах у людей все еще сидит капиталистическая идеология, которая нам по-прежнему говорит, что мы живем при капитализме, а на самом деле все же переходит к социализму. Как это произойдет переход они особо не объясняют, но говорят, что вот все, капитализм закончился, как бы надо только подождать. Ну а, соответственно они занимаются тем, что разбивают так сказать, мифы вот этой идеологии капитализма, либеральной идеологии. А, ну а третий этап, он наиболее наименее теоретичный, это этап как раз анализа мира вот этих потребительных стоимостей, то есть конкретный анализ конкретной ситуации, где уже нету следа этой априорной конструкции, здесь все сугубо эмпирически, случайно и мало подчинено логике капитала. Ну вот, эта вот тройственная система, да, нам дает некую в результате красивую картинку. А картинка действительно очень ну, такая замечательная и няшная. Все логично, нет нигде никаких несостыковочек, все из всего красивенько вытекает. Но в процессе вот этой вот красивой реконструкции капитала за всей этой няшностью скрывается упущение самого важного в марксизме. А именно понимание сущности противоречий капитализма. Дело в том, что фактически в системе Унакодзе, его последователей, стороны любой противоположности просто-напросто разбиваются по равным уровням анализа. И в результате этого, например, труд оказывается не чем-то антагонистичным капиталу. Труд оказывается некой, говоря языком неолиберальной экономики, некой экстерналией, то есть внешним фактором, некой границей, которая просто сдерживает свободное, вот бесконечное накопление капитала. В этом смысле противостояние труда капиталу имеет такую же функцию абсолютно, как, например, экология. То есть такая -то граница, которая мешает капитализму развиваться, но его существованию принципиально на самом деле не угрожает. И вот упущение из виду этого противоречия абсолютно лишает марксизм такому японской разновидности какого-то бы то ни было боевого характера, ведь только противо... указание к противоречий позволяет марксистам увидеть слабые места капитала, предвидеть кризисы, создание революционных ситуаций и те места, в которые должна бить объединенная практически революционное человечество. Ну, ни о чем таком, конечно же, у этих наших японцев говорить не приходится. Можно сказать, что это очень беззубый выхолощенный марксизм. Так имеет ли вообще смысл тогда? Обращать на него какое-то внимание? Я бы сказал, что все-таки да. Дело в том, что все-таки мы здесь имеем дело с довольно серьезными экономистами, которые используют хоть и кастрированный, но все-таки марксизм. И их анализ определенных экономических явлений как минимум заслуживает определенного внимания. Тем более, что эти персонажи, в отличие, к сожалению, от большинства современных марксистов, не брезгуют активно применять математические методы для обоснования определенных положений марксизма. Что не может, на самом деле, не радовать. Поэтому, в принципе, было бы, наверное, даже здорово, если бы когда-нибудь их фундаментальные труды перевели на русский язык, чтобы массово читатель русскоязычный смог с ними ознакомиться. Пока что это можно сделать, ну, для тех, кто не знает японского, только по-английски. На английский они переведены хорошо. И вот в заключение я бы все-таки хотел сказать, что, несмотря на то, что на Западе вот эта вот школа Онакодзе является самым распространенным версией э, японского марксизма, но вот это же в Японии э, марксизм очень огромную роль играл в общественно-политической жизни 20 века. И Япония породила множество чрезвычайно интересных и разнообразных марксистских теоретиков. Значительно более последовательных, революционных и ортодоксальных. И когда-нибудь... Мы с вами обязательно о некоторых из них поговорим. Ну а на сегодня у нас все. Оставайтесь на связи. Сайонара.